Где, где раненый? Вот у меня две ноги ранены, мама. И там дочка еще в ногу раненая. Где дочка? Они подстрелили, вот там муж побежал за ней, ну, куда? Куда? Ну покажите. Вот к... прямо, прямо бегите. Беги. Ну куда прямо бежать? Да, да. Нормально? же. Снимай русский мир, бля, братан. Нет у нас силок, нету ни медикаментов, ни хера нету. Три недели еще. Сейчас вынесем, дядя.